Не были в грузии значит наверняка не знаете как приготовить цыпленка чкмерули в сливочном соусе традиционное блюдо подойдет чтобы накормить большую семью так что рекомендую тем у кого дети грузинская кухня это нечто особенное в прямом смысле слова цыпленок приготовленный по данной методике получается очень вкусным подают цыпленка чкмерули с мягким хлебом который макает в соус, на гарнир грузины готовит овощной салат с ореховой заправкой, удачного приготовления. Досмотришь инвида и я предложу записать список ингредиентов. Цыпленка промойте и обсушите, аккуратно разрежьте его по линии грудки, смешайте хмели-сунели, соль и перец, натрите этой сухой смесью цыпленка со всех сторон, растопите в сковороде сливочное масло, поместите в масло цыпленка. Сверху необходимо установить тяжелый гнет, чтобы птица была плотно прижата к маслу. Таким образом обжариваем по 15 минут с каждой стороны. Молоко смешиваем со сливками, измельченным чесноком, кинзой и солью с перцем. Заливаем цыпленка соусом и тушим 15 минут. Подаем к столу со свежим хлебушком. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь комментируйте. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Цыпленок 1 штука, у меня весом 800 грамм. Масло сливочное 60 грамм. Хмелесуни или 1 столовая ложка. Соль и перец по вкусу. Молоко половина стакана. Сливки половина стакана. Чеснок 4 зубчика. Кинза